Сила того, что смещение левой ногой и отсюда неудобно бить, мы в эту сторону удары делать не будем. Двойки. Передняя нога проработала. Сейчас задняя нога. Смещение вправо. И отсюда удар. Медленно. Раз, два. Быстрее. То же самое на Медленно. На другую руку. Следующее упражнение это смещение будут у нас в лево-право, но удары будут с задней руки. Итак, начинаем смещение влево. Раз. Передней ногой начинаем с передней Раз. И потом влево. на лапах противник идет на меня да? медленно меняем ногу медленно со смещением в сторону сюда сделали сюда неудобно не делаем Смещаемся в сторону, вот, потом удары влево, ну. и лапы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 Следующее смещение на переднюю руку, сзади. Раз, два. Передняя рука, задняя нога. Раз, два. Задняя рука, передняя нога, задняя нога, задняя рука. Следующий удар – апперкот. Смещение вверх. Здесь можно отбортовой, сверху, там, снизу, как удобно. Итак, раз, два. Задняя нога, передняя рука. Раз, Левая рука, сзади нога. Задняя рука, передняя нога. Zadnia ruka, zadnia Удар сразу, да? Смещение. Удар. Да. да.